Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Персик. За время моего отсутствия проблем точно не было. Нет. Никаких происшествий. Слышь, Кажеме, смотри мне, не ври. Если узнаю, что ты, ты кого лжецом назвал? Следи за базаром, или я тебя пришьё, обезьяна. Вы, конечно, назвали их озверевшими, но, как по мне, они обычная шпана. пожарские кушите. Ты совсем оборзел так с начальницей говорить? У него просто характер такой. Начальница! ее аж трясет от злости! 13 тринадцатого корпуса Хаджимэ Сугароку. А! Йошкин Она так внезапно меня вызвала, что я подумал, что она обо всем узнала. Это был наш с ним самый долгий разговор. Надеюсь, в следующий раз он меня по имени. Мать вашу, ну почему он опять сбежал? Черт! Я ведь уже сказал начальнице, что у нас нет проблем. Комната для ночного дежурства. А ну, подъем! Скотина, ты какого хера творишь, а? Я не по своей прихоти. Рок храпит, как сраный паровоз. Он зубами стучит. А Никоржет во сне, как конь педальный, как уж тут туснешь. И поэтому ты туда забрался? Просто там было тише всего, блин. Сегодня ночью, ведь я мат дежурил. Куда он смотрел? Что ж, позвольте доложить. С позднего вечера до раннего утра я занимался физподготовкой. На этом все. Не веси меня с утра пораньше, кайо! Да, сегодня, как всегда, супер! Особенно эти тушеные штуки. Он, похоже, не особо любит болтать. Да он всегда был такой. Его выпустили отсюда, а он вернулся, чтобы стать учеником нашего бывшего повара, кто вообще по своей воле возвращается в тюрьму. Он мне сказал, что влюбился в его готовку. Похоже, это в благодарность за мой комплимент. А словами он это сказать не мог Я <звук> изуучить такое? <звук> ну и как с этим играть С этим-то гляди это сюда потом сюда можно сделать так, чтобы все цвета на одной стороне совпадали. Это капец, как тяжело, блин. Я даже две стороны с трудом собираю. Готово. Охереть, так быстро! Есть там что повеселее? А что, что насчет это? этого? Что это за хрень? Их нужно распутать, но это не так-то просто. Даже ты с этим быстро не разделаешься. Ты нахера их распутал? А не надо было? Теперь ясно, почему он так легко А что насчет скрывает? этого, смотри. Это тоже своего рода талант. Ладно, а вот это? Готово. Использовал бы он его хоть как-то с пользой. А это? Держи. И где он все это взял? Да вс, сука! Как мы сейчас вообще живы остались? Вся мебель, выпускаемая нашей тюрьмой, считается более качественной, чем у любого мастера. Небольшие гравировки и ее главная фишка. Я так думаю, что они с этим отлично справятся. Всё, огон! Ладно, дай скелетку. Деревянно-бронированный экзоскелет. Супер-космический робот Нонбзет. Что это за херня? Ура, готово. Моя сладенькая девочка с ушками. Милашка. Довольно неплохо для вас двоих. Выглядит вроде ничего. Большую часть работы сделал я. Слышь, зато я туда всяких крутых ништячков добавил. Ништячков? Самовыдвигающиеся ящики. шу Это как?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 Какая еда вам не нравится? Икра. Доступ разрешен. Ты какой-то особый тональник используешь, зайка. От тебя духами несет, не подходи. <звы> Отчет о заключённых. Боже, мы соприкоснулись указательным и средними пальцами, а потом безымянным и мизинцем. Остался лишь большой пальчик. Козёл! В прошлый раз ты нагрубил начальницы. А теперь ты кидаешь свой отчет ей на стол и вынуждаешь его подбирать. Ты совсем уже херел, мразь? Она извинился, баскуда! Простите меня, пожалуйста, начальница. Виноват. Я совсем не так нашу встречу. Получил, мудозвонище? <свят> ну ты попал, сучарик. Скажи, почему эти выродки сто раз отовсюду сбегали, а сейчас даже не пытаются? Кто знает, они вроде говорили, что их тут все устраивает. В этом отчете не указано, как и почему они раньше сбегали из колонии. А вот это, если позволите, я хотел бы объяснить вам лично. Сначала заключенный номер 25. Он работал лишь в качестве курьера и не знал, что имеет дело с дурью, что вылилось в мягкий приговор. После проверки на наркотики у него нашли аллергию и целый букет неизвестных болезней. Поэтому его положили в изолятор. Но почему же он сбежал из изолятора? Приговор-то был мягкий. Я все понял! У 25-го во время лечения пробудились таинственные силы, и во время очередного медосмотра он сошел с ума и сбежал. Он сбежал, потому что ненавидит иглы и лекарства. Блин, он чё, малолетка, что ли? Он попадал в разные тюрьмы. Но как только до него добирались врачи, он проламывал стены и избегал. Да откуда у него столько сил-то? Но у нас в колонии Нанба вместо уколов ему дают пероральные препараты с его любимым вкусом. Поэтому теперь он всегда с нетерпением ждет лечебных процедур. Не скажи ты это сам, я бы не поверила. Следующий заключенный номер 69. Также гражданин Америки. Отправлен в детскую колонию за организацию беспорядков в составе банды. У него была лишь одна причина оттуда сбежать. Разборки между бандами, чтобы отомстить за погибшего товарища, да? Он не мог просто сидеть сложа руки и сбежал. Все потому, что еда в той тюрьме была плохая. Сами это По его словам, он постоянно сбегал, потому что еда была отвратительной. Теперь он ведет себя примерно, потому что местные блюда ему по душе. Вкусняшка! Ему нравится японская кухня. Итак, заключенный номер одиннадцать был арестован и отправлен в детскую колонию за посещение подпольных казино И когда я узнаю, что он спорит на что-то с сакамер, делаю ему выговор. Хотя тут он может ставить только без делушки. И что? Он сбежал, потому что хотел поиграть в автоматы? Ошибаешься, он совершил побег из тюрьмы из-за девушки. Ясненько! Он играл на деньги, чтобы помочь своей девушке, которая была прикована к инвалидному креслу после ДТП! Он хотел ей помочь! Он ведь поэтому сбежал, да? Ну и воображение. У тебя. Я не прав? Не прав. Он сбежал, потому что у него было свидание. Какой бы колонии он ни был, он всегда сбегал на свидание. Хочешь сказать, теперь он так себя ведет, потому что ему не с кем встречаться? Ну, типа того. Почему я только это угадал? You gotta pee? Go with me Go X on P You gotta stop